Thank mm -hmm. you. Здравствуйте, дорогие мои други и подруги! Итак, перед вами сегодня видео подарок от меня от Кассандры Астра под названием Подарки в Новый год, подарки к Новому году, подарки про Новый год, подарки, новогодние подарки. Итак, дорогие мои, вот перед вами один, два, три, четыре э, цифры. Вы выбираете свою цифру, вы можете одну цифру выбрать для себя, вторую для кого-то из членов вашей семьи и получать от меня подарки. Я не думаю, что тут надо сильно напрягаться, подарки, чтобы выбрать номер подарки, это всегда приятно, это круто, это здорово, мы любим все подарки, приятные и хорошие, да. Ну давайте посмотрим, что ж, какие вам подарки преподнесет 2022 год. Будут помогать мне горбатая колода, Ленорман и Таро. Я буду вот так ложить. Так. А мы вот так сделаем. Так. Так. Так. Так, так. одну колоду уложили. Теперь вторую начнем. Конечно же, наши проверенные, дорогие мои. Ну, естественно, проверенный Таро. Все с цифрой 1 сегодня ложим. А вот так. Раз. Так. так. Я так положу, чтобы вам было видно. Ой, извиняюсь. Вот смотрите, как интересно. Ну, тут какой-то... Но слоение у меня произошло, но ничего, будем получать информацию и с какими-то дополнительными подсказками и, конечно же, камни. Камни нам тоже что-то должны сказать. Итак, я начинаю. Как всегда, конечно же, цифра 1. То есть четыре варианта, это чтобы... Каждый мог поймать за хвост свою удачу и получить именно свою информацию. Что тут я вижу по цифре 1? Начало года может стать пламенным. Стать, э, подарок будет в теме любовь, в теме эмоции, в теме приятные разговоры. Э, в начале года будет прям в прямом смысле слово камень колеса фортуны колеса фортуна и любовь то есть те кто не познакомился у них будет январь февраль похоже вот на этот подарок кто уже в отношениях то январь февраль может вас как подарок может произойти более сильное слияние соединение улучшение отношений, если немножко какой-то провал произошел. Также хочу сказать, вам, любимые люди, сделают приятные подарки, потому что тут карта денег лежит, она карта каких-то важных разговоров. Кстати, если вы с нуля знакомитесь, ничего страшного, если этот человек вам, кроме любви, любви может принести еще, внести в вашу жизнь какую-то выгоду и новый уровень жизни, и, ну, то есть надо работать над этой темой, не надо бояться каких-то выгод. Вот именно кто цифру один выбрал, пожалуйста, не бойтесь. Любовь вместе с материальными интересами в перемешку. Значит, начало года я просмотрела. Смотрю теперь центр, центр года. Июнь-июль может дать вам правильное поведение как подарок. Правильное поведение в покупке чего-то или э, инвестициях, когда вы куда-то вкладываете. Ну, они, конечно, не все банкиры куда-то вкладывают, но, допустим, если вы купили, допустим, машину или вы заплатили за, оплатили в середине лета или в начале лета на лето какую-то поездку дальнюю, длинную, дорогую, это тоже хорошо, потому что вот такая карта, она что-то и стабилизирует, и тут лодочка такая, это египетский таро, она и лодочку показывает, что можно вполне вкладываться или в переезды, или в покупки средств перемещения, или в билеты на какие-то поездки. У женщин лежит карта лисы, вот как хотите, так и воспринимайте. Может быть кто-то из вас наконец-то купит себе что-то богатое, дорогое, а может даже с элементами меха, пусть даже искусственного. Ну вот как вариант, это такие подарки, вернее не вы сами себе купите, а вам купят, скажем так, подарки. Мы сейчас рассматриваем, будут ли подарки, где они будут. Июнь, июль, вот здесь есть подарки. А теперь... Конец, ноябрь, декабрь, смотрим. Ноябрь, декабрь, тут подлетает, и тут есть камень ангела-хранителя. Ангел-хранитель, который с неба вдруг. Если кто-то познакомится, или что, вот в начале года тут хорошие такие завязки, тусовки, если что-то там то ли не укрепится, то ли пойдет не так, как вам хотелось бы, вот, дорогие мои, конец года. Смотрите, мужчина, король кубков, мужчина. А кубки это и любовь, и наполнение, и, пода и Дорогие мои, в прямом смысле подарки. Он сидит и думает, какой же мне подарочек своей любимой подарить? Вот что-то такое. Если вы мужчина, то, может быть, это какой-то знакомый или брат захочет вам помочь в теме, теме связанной. Тут и недвижимость, и какие-то проекты. Сюда, конечно, может войти и тема, связанная, когда кто-то с вами делит доли своих наследств. Ну, наследств, и там ваша доля, может, она не так на поверхности, допустим, но вам вот дадут часть наследства, даже если вы там не первой руки, как-то вот что-то прилетит, придет, Почему из чего я так исхожу? А потому что горбатые карты это карты отвечают за родительские корни, за родительские эм, такие моменты. Может подарки еще у кого живые родители, уже родственники тоже неплохо. То есть будет очень приятный такой подарок, подарок или аналог, ну, в чем-то аналог недвижимости, или когда мы, может быть, что-то купили, а надо пристройку делать, и нам родители говорят, ну, давай мы тебе тоже там чем-то на материал поможем. Ну, вот как вариант. То есть вот тут такие подарки, тут такие подарки. Хочу еще, конечно, сказать, что, в принципе, центр, центр года, июнь, он может быть связан как подарок э, с улучшением, рабочей вашей ситуации, когда улучшается, улучшается зарплата, заработная плата на работе. Теперь я перехожу, я теперь перехожу ко второму пункту. Что ж за подарки? Тут, конечно, хочу сказать, тут две карты есть, которые говорят, что... Первая часть года, она более напряженная, чем вторая. То есть первая часть года, особенно начало года, особенно начало года, держи ушко в остро. И как подарок может быть такой от меня подарок. Это все-таки я трактую. Может быть не стоит очень сильно рассчитывать, дорогие мои девушки, на какого-то мужчину. Возможно, как подарок выяснится какая-то информация, что человек ведет э, в чем-то двойную игру. И для вас это будет подарок, может быть. Или если вы подозревали человека, а человек делал выбор и сделал выбор в вашу пользу, тоже может быть. Из чего я, из чего я это... Извиняюсь, у меня телефон тут пиликает, не, забыла вынести. Давайте не будем обращать внимание. из чего я исхожу. Я исхожу из того, что у меня такой есть камушек. Он двухцветный. То есть январь-февраль для вас будет подарком. И когда вы прикидываетесь шлангом или когда снимаются чужие маски и для вас подарок, что вы узнаете правду, которая вам нужна и которая вас на 60-70% на все-таки больше порадует. Если это ваш, если вы девушка и это ваш мужчина, который вам в чем-то, может быть, предавал или там шуры-муры было, вы обрадуетесь и подумайте, как хорошо, я теперь свободна, я иду к другому партнеру, я ищу другого партнера, а здесь я не буду эм, своей... Годы ложить неизвестно на кого, неизвестно куда. То есть вот тут такой момент. Смотрим центр. Центр. Вообще хочу сказать, что у вас, дорогие мои, кто цифру 2 выбрал, ну, достаточно такие Наполеоновские планы. Особенно они должны как бы или вы хотели бы, чтобы они разворачивались после июля. Особенно тут вот так вот лежит. Но, может быть, немножко пойти не так, если это покупка как подарок, да, как подарок. Ну, что значит подарок? я покупаю, может быть, кто-то докладывает, это уже частично хоть подарок, я расшифровываю, да, то подарок вообще есть. Тут камушек пролетел такой, да, смотрите, опа, и улетел. То есть он говорит, что начало года будут, начало года даст вам какой-то подарок. В принципе, он может быть связан и с покупкой, ну, как, подарок есть и сверху, да, то есть кто-то так подарит. А потом идет подарок, который вы сами будете дарить себе, может быть, с добавлением чьих-то денег. Поэтому добавление чьих-то денег или когда улучшение зарплаты, оно у вас может быть только начиная со второй. Этот, вот этот подарок, связанный с собственными ресурсами, у вас начинается со второй части лета, чтобы вы понимали. То есть со второй части лета. Засучите рукава, вот это такой подарок, который можно сам себе, самой себе сделать, сказать, все в моих руках. Вот мне Кассандра сказала, да, я пойду вперед, у меня получится. И по, скажем так, по сентябрь, октябрь, декабрь, ну вот, засучили рукава, усиленный камень, выкристаллизование идет когда вас начинают очень сильно разглядывать на рабочем месте удивляют удивляются вашим открывшимся открывающимся вашим каким-то талантом то ли людьми руководить то ли вот что-то еще главный подарок главный подарок вам от 2022 года не спеши и все будет и к каким-то перестройкам подготовься но их наверное до декабря не надо начинать а то будет какой-то антиподарок получится что вперед куда-то забежала и забежал да? и еще как подарок может быть хочу сказать еще развернуть в центр года назад не надо расстраиваться может быть еще не срок попасть вам вот в какой-то слой жизни слой общества он у вас будет просто чуть позже это тоже вам подарок возможно это такой подарок чтобы вы э сконцентрировали свои ресурсы и наконец-то открылись как звезда просто вот как звезда в хорошем смысле слова теперь я перехожу к этому отсеку который называется номер 3 Номер три говорит как подарок начало года прямо с места в карьер возможно придется вступить в период попасть как подарок у вас будет период перестроек январь-февраль скажет перестраивайся может какая-то женщина обещала помочь но может как-то не так помочь как хотелось бы как подарок как совет могу дать как подарок не влезь не лезь не влезай в какие-то конфликты разборки особенно это если муж с женой или директор там предприятия и зам директор вот сюда не лезь Просто отойди в сторону и этим ты себе сделаешь подарок. Не навреди, скажем так, себе не навреди. Из чего я это исхожу? А потому что э, центр года, то есть там не надо ввязываться в какие-то интриги, в какие-то грязные игры. Центр города, у, города года у вас будет отвечать за любовь. Любовь, усиление, усиление здоровья, усиление заработков, халтурочек таких, вот хорошие, защита своих интересов. Может быть, кто-то, молодой парень, присоединится и специально или не специально будет защищать ваши интересы там, где вы хотите убыстрение, усиления делать. Вот это, вообще, мне очень нравится. И конец года, а конец года, это я уже тоже трактую вам как подарок. Конец года говорит, береги себя, свой авторитет, находясь в компании, находясь в коллективе, находясь в семье. Потому что там к вам, к вашему усилению сзади пристраивается такой демон. То есть вы можете тут вовремя, как бы, октябрь, декабрь, как бы октябрь по декабрь можете где-то не затормозить вовремя вас будет заносить во всех смыслах дорогие мои в принципе подарок какой вам от меня это такая карта черепашки тише едешь дальше будешь то есть и не спеши и не переохлаждайся и не делай резкие решения эта карта ну типа перекресток да то есть ты подумай налево идти туда сюда то есть защищать свои интересы но резко не впадай в крайности то есть черепаха перевернутая ну не спешит и все получится все ляжет на свои места особенно тут есть еще маленькая для меня подсказка вам в октябре, ноябре может что-то показаться слишком важным для вас, или вот захочется как идея фикс, или что-то купить, или куда-то деньги вложить. Вот там особенно не спеши, потому что не факт, что это окажется тем самым, тем самым это окажется, да? Это как вот эм, пример приведу. Ну вот тут есть видео в Ютубе, где продают камни изделия из камней и там допустим говорят вот это такой камень а на самом деле это может быть не такой камень понимаете или он не натуральный или это обманка такая то есть конец года не попадись не попадись какие-то провокационные обманки защищайся защищайся защищай интересы и своего кошелька одновременно это защищаешь через свой кошелек интересы своих родственников своих детей даже свое здоровье то есть защищайся вот не спеши то есть оголтело, особенно кто сильно тянет даже если это ваш родственник вдруг попался или родственница на удочку и говорит ну, давай-давай, вот туда вложимся или там что-то купим. Вот тут надо подумать. Две недели буквально подумать, и вы увидите, как ситуация или развалится, или какие-то новости пойдут, или вот, вот то есть на поверхность всплывет то, что может вас... Какая-то информация, которая оградит вас, оградит вас ну, от потерь, скажем так. Но не забываем, что главный подарок, конечно, это карта... Карта, э, карта любви. И теперь смотрим цифра 4, дорогие мои. Цифра 4. Что у нас тут по цифре 4? Ну, скажем так. Как подарок, возможно, попадете в какие-то курсы. Если они как подарок, скорее всего, надо их принять. Это такой подарок свыше. Это оно точно пригодится. Оно пригодится. Потому что в 2022 год вам дает, видите, от светлого к желтому. Дает усиление, усиление ситуации к центру года. То есть, если ваши учения, изучения связаны каким-то образом с темой деньги, банковское дело, логистика, вот что-то такое, тема, смотрите, договор. И банковские тут, бухгалтерские счета, тра та аудиты, тра та Вот что-то такое, купля-продажа, перевозка может быть и перевозка тоже, да. Но главное, не надо сразу какие-то гипергарантиозные тут планы к этому вот обучению строить. Просто вот как сели в вагончик и покатились. Потому что тайные знания вам вы, вы получите. Но учтите, что-то будет вас вышибать из колеи. Это такой будет антиподарок в личной жизни. Тут, возможно, январь, февраль, март, подстройка каких-то темных сил. То есть тут как-то надо, дорогие мои, защищаться. Как защищаться? Или кто-то захочет у вас увести вашу половинку. Или вы с дуру захотите влезть в чужую семью. Вот это, дорогие мои, задумайте, что я вам сказала. Если оно так произойдет, обязательно обращайтесь ко мне на личную консультацию через WhatsApp, чтобы я вас предупредила. Центр года усиления ситуации. Возможно, придется какой-то делать выбор. Возможно, придется разъединить работу. И там, порабо, и там работать, и там какими-то часами остаться, зацепить. да? Тут вот очень интересно, потому что карта косы, она, конечно, в чем-то наказывающая, а может быть, она просто режущая пополам. Это когда мы определяемся, здесь я такая, здесь я такая, но это мне тоже, возможно, нужно. да? Вот. А эта карта, она... Стабилизирующие, в общем-то, рабочие ваши э, возможности, ваши основы, ваш фундамент рабочий. Вообще, кстати, мало, в принципе, выпало камней вот на четверку, поэтому я обращаю больше, что же карты говорят. Еще хочу что сказать, что центр года как подарок может женщинам, девушкам дать тему беременности. Что с этим делать, я не знаю. Еще я бы сказала вам, июнь, июль, август – может быть, стоит больше обратить внимание на здоровье своих близких, эм, самых близких людей, кто старше вас. И конец года как подарок. Если вы в чем-то заболеете, то вы выберетесь из этой болезни, вам удастся выйти из нее. Возможно, что-то будет немножко, за что-то вы будете переживать, и это будет немножко гасить вашу нервную систему. Но я думаю, судя по этой карте, Карта всадника, когда мы сели и поехали, и что-то разрулили. Или когда просто мы быстро можем решать э, какие-то вопросы. То есть у нас получается, мы не, не вязнем в болоте, мы у нас получается. Также эта карта, смотрите, как интересно, здесь посохи, здесь посохи, здесь посохи. Я бы сказала, что вторая часть года очень как подарок вас увлечет э, рабочими, рабочими ситуациями, а может быть кто-то из вас в начале второй части 2022 года все-таки наконец-то тихонечко, помаленечку начнет как подарок сам себе открывать свой какой-то бизнес, пусть небольшой. Может быть это я примкнул к бизнесу, я примкнула к чему-то бизнесу, ну как вот долевое участие. Я это тут вижу. Но очень интересно, что здесь карта магическая в начале года и в конце карта немножечко магическая. То есть, возможно, вы обладаете сами какими-то магическими такими способностями. Если вы обладаете, то, возможно, не стоит останавливаться в этой теме и идти вперед. Если вы не обладаете, то не надо сильно, может быть, в лоб, в лицо как сказать, критиковать людей с какими-то экстрасенсорными возможностями. Вот, дорогие мои, такая, такой был вам подарок от меня. И пусть этот подарок произойдет. По-моему, ничего плохого я вам тут не сказала. И до встречи в следующем видео.